Меня просили снять видео о том, как человек уничтожает планету, как человек разрушает и губит экологию на нашей земле. Знаете, тут даже далеко ходить не надо. Рассказывать о каких-то промышленностях, там, производствах. В этом особой необходимости нет. Посмотрите, обратите внимание на всего-навсего один так называемый праздник, Новый год. Какое количество деревьев в этот день уничтожается. Какое количество кислорода, просто выбрасывается в мусорку. И многие могут поспорить со мной, и сказать, что на место этих деревьев идет массовая посадка других деревьев, то есть других саженцев, и как бы это замещающая процедура, что ли. Но я не соглашусь, почему? Потому что когда вырубают уже взрослое дерево, ну относительно взрослое, росшее 5-7 лет в земле, то даже если ты 10 деревьев посадишь вместо него, но ты не сможешь компенсировать, потому что этим деревьям для того, чтобы восполнить возможности этого дерева, срубленного, необходимо расти как минимум какое-то количество лет. Ну и дело даже, наверное, не столько в деревьях. В принципе, чего не коснись вокруг нас, все имеет значение. Я как-то зашел к знакомому, у него на столе валялся спиннер. Я думаю, все, все зрители знают, что это такое. Я посмотрел на эту безделушку, и вот, правильно сказано, безделушка. Когда-то у этой вещи была некоторая популярность, был, скажем так, момент славы, миг славы, да, и каждый хотел купить себе эту ерунду. И я задумался, сколько людей, сколько мощностей, сколько энергии, сколько ресурсов было потрачено на то, чтобы произвести вот эту вот хреновину. Знаете, и... Дело даже не в том, сколько ушло на то, чтобы ее произвести, что само по себе уже кажется колоссальным. И количество этих предметов, которые разошлись среди людей, сколько ресурсов денежных ушло из карманов людей на эту херню, дав обогатиться кому-то одному, ну, либо небольшой группе людей. Понимаете, да, такая вот странный круговорот вещей и событий. Но ведь эту штуку потом надо будет еще и утилизировать. На это тоже уйдут ресурсы, на это тоже уйдет энергии, и, возможно, эта хреновина будет заражать, уничтожать, загрязнять почву где-нибудь там, на мусорном полигоне. Когда я вижу там электроавтомобиль, едущий по городу, многие так радуются, ну, воодушевленно смотрят на эти технологии, и говорят, вот, экологически чистый транспорт, и все дела. Ну, какой к фини он экологически чистый? Почему вы не задаетесь вопросом, сколько уходит ресурсов, энергии, сколько, насколько опасны и вредны производства, которые участвуют в изготовлении данного агрегата? Там и аккумуляторы, там и проводка, там и электроника, и кузов, и ходовая часть, и многое-многое другое, смазочные материалы. То есть сам по себе этот агрегат, кстати говоря, не считая топлива, как производит то электричество, на котором едет этот автомобиль, это помимо того, из чего он состоит. Если это атомная или угольная, или дизельная электростанция. Или... То есть все это, как бы то ни было, имеет уровень загрязнения, который оставляет в атмосфере, который оставляет в почве. Э -э нельзя что-то произвести и... Это вдруг окажется таким прям само производство, а в последующем самоутилизация данного агрегата, данного устройства должны быть безопасны, должны быть экологичны. Но ведь так не происходит. Электроавтомобиль в последующем, когда его утилизируют, вы представляете себе, какие технологии необходимо использовать и процессы, какие должны пройти, чтобы деактивировать, грубо говоря, и переработать элементы питания, резину. Там все, все, что есть в электроавтомобиле. То есть визуально, внешне, кажется, вот он едет по городу, он не коптит, не дымит, не пердит. Но да, но ведь это только верхушка айсберга. А что было до этого, а что будет после этого? То есть сказать, что это экологически чистый агрегат. Нет, то же самое происходит со многим другим. Там Greenpeace ругается с теми, кто ходит в, в шубах из натурального меха, типа вы убиваете животных. Там веганы тоже ругаются с теми, кто любит кушать мясо. Ну и пошло и поехало. И никто из них не думает, <coughs> сколько ресурсов, сколько сил, сколько экологии затрачивается и уничтожается на производство там, синтетических каких-то аналогов или... На производство какого-то рода продуктов, которые состоят из сои, там, еще что-то, еще что-то. То есть, для того, чтобы четко понимать, насколько вредно то, чем ты пользуешься, нужно понимать весь процесс, и не только производственный, но и процесс переработки. Я думаю, что все, что нас окружает, оно напрямую связано с тем, как гибнет эко экология вокруг нас как гибнет земля, потому что мы используем регулярно недра. Мы, в принципе говоря, даже несмотря на то, что при добыче тех же недр, мы ковыряем землю так, что просто трындец. Там Экология в местах добычи, она просто ужасная. Там, если кто-то имел к этому отношение, или кто-то рядом живет с шахтами, с, всякими, с выработками, там, с нефтяными вышками, с газовыми какими-то там, источниками и прочим, то, ну, как бы человек должен понимать, он это видит. Но те, кто далеко, они не наблюдают этого, они просто пользуются, открывают кран, у них течет горячая вода, они пользуются электроникой, носят какие-то вещи, у них мебель, у них вот стеклопакеты, у них там прочие, какие-то отделочные материалы. И человек ходит, он, он совершенно не знает, совершенно не понимает, как там полимеры, из которых произведено, то, чем он пользуется, пластмасса, пластик я не знаю, редкоземельные металлы, многое-многое-многое другое. Человек совершенно не задумывается о том, как это было произведено и как в последующем это будет утилизировано. И все, что нас окружает, все, чем мы пользуемся, к сожалению, как бы то ни было, как бы это ни выглядело с помощью маркетинга и рекламщиков, как бы это ни выглядело экологично, красиво, там, обалденно, нет, вряд ли. Я думаю, что все это опасно для природы, и чем дальше, тем больше. А уже второстепенная, скажем так, второстепенный вопрос, второстепенная тема, это чтобы мы хотя бы научились перерабатывать на втор сырье то, что уже использовали, то, что уже добыли, то, что уже произвели. Ну хотя бы. Но если посмотреть вокруг, то я вижу огромное количество мусорных полигонов, и я вижу огромное количество столкновений, там, стычек, скандалов, руганий, писем, руководств, жалоб граждан и всего остального, когда рядом с ними образуется подобного рода полигон или какие-то сточные воды или еще что-то. Так что заблуждаться на тему того, что человек — это вершина эволюции, что человек — это центр мира, царь зверей, так называемый, да, тут глава на этой планете, создан по подобию там Бога, и все такое прочее. Нет, не стоит заблуждаться на эту тему. Человек — это паразит, это вредитель, который пришел каким-то образом, не будем сейчас даваться в подробности, на эту Землю, и все, что он делает, это только гадит. И чем больше мы развиваемся, так называемый в кавычках прогресс, потому что это точно не прогресс, я назвал бы это регрессом, вот. но некоторые именно так хотят слышать. Так вот, допустим, в кавычках, так называемый прогресс, он только увеличивает количество наше, нашего потребления, окружающих каких-то ресурсов, недр, и увеличивает количество мусора, который мы после себя оставляем. Все это будет перерабатываться, если естественным путем, то чем дальше мы развиваемся в химии, то тем дольше эти вещества, эти... Отходы будут лежать и не перерабатываться, это уж точно. Потому что вам легко посмотреть узнаете, узнать, сколько алюминий, сколько пластик, сколько сотен лет ему понадобится для того, чтобы расщепиться, разложиться, там, стать частью этой природы. Не питайте иллюзий. Человек это, грубо говоря, засранец. Это паразит, который только разрушает то, что вокруг него находится. В том числе и в своих семьях, в своих ячейках в своем так называемом обществе, да и внутри своего собственного организма, видя какое количество вредных привычек у людей, какой образ жизни они ведут, ну, можно предположить, что да, человек – это враг номер один, в первую очередь сам себе, ну и своим окружающим. Всего доброго, берегите себя.